Человек пришел без первичной кармы, у него нет особого задания. С одной стороны, это хорошо, то есть человек не обременен никакой особой заботой. Да? Пришел чистый, пришел пустой, но с другой стороны, это плохо. Это говорит о том, что у него нет не только задания на это воплощение, но и первичных прав тоже нет. Он прошел через чистилище, он прошел через освобождение, он обнулил свое сознание и пришел сюда с абсолютно нулевой бытийной массой. За ним ничего не стоит, он все начинает сначала. С одной стороны, нулевая это неплохо, она и не отрицательная, потому что очень многие сюда приходят с отрицательной бытийной массой. Но с другой стороны, она и не положительная, то есть она тебе ничего не даст, и всего придется добиваться с усилием. это у меня и у моих двух руков с усилием придется добиваться. Да. Но это гарантирует степень свободы, ты ни к чему не привязан. Каким хочешь богам служи, каким силам молись, каким хочешь. Но другое дело, что в руки оно не течет само, его приходится добиваться. И любовь, в любви приходится добиваться, и отношения строить, а не ждать, когда они сами вырастут, да? и детей рожать тяжело, и деньги зарабатывать тяжело, Все приходится непросто, нелегко, тебе никто не помогает.